сейчас я постыднее координаты довещаю все так, все готовы, прием точно <звучит> без противогаза оденем его, и сейчас сдохнешь иначе сказать, скоро будет радиация <звучит> Прием. все, понял, спасибо, прием <звучит> иметь привычку, привычку вышли сейф-зону, отделе противогаз я понял, просто я... Перекусывал, забыл, извиняюсь. Он же в противогазе не принимает пищу прием. Ух, там зажимают прием. Показывали мне об этом масте очень нехорошие сказки Проверять я их конечно же, блять, ночь Ну, на Там мы, ну, половину прошли Так, предложение заничать прямо прием? здесь Нет, прием, будем здесь ночевать все спинами к мосту прижались. Да, это хреново прием. Но мы ночуем здесь. Жигательно говорить поменьше. Просто сидим и пережидаем. кому там попить-поесть, об этом предупреждаем. Посидели, а лучше даже пягте. А спинами к мосту, потому что если будет кровосос, я там... Сигнал, включить свет. У всех, надеюсь, фонари с собой есть. Напомни, ну, как он включается. На L. Английскую. Есть. Я не знаю, что я поем. Давай. Говорит, нет, у меня нет фонаря. Нет фонаря. А, сейчас подойду, дам. Оружие сам пока не доставай. Фонарь я тебе пока выдам. Это если замес начнется. На, дарю, грубо говоря. Лучше ляктия. У нас очень хорошо расположена аномалия справа. Она нам, если что, кого подсветит. Спереди мы, в принципе, тоже относительно защищены электрой. Слева мы тоже относительно защищены электрой. Место хорошее. Так, а темное время сто какой у нас будет? Примерно промежуток времени прием? До 5 утра. Доброе утро, ребят ждем ждем ждем сейчас Добрый. Добрый, сейчас ждем гепард. отошел сейчас быстро включил как командир групп принимаю решение уходить всем решение понятно прием так, точно прием понял прием ходим прием Я хотел рассказать следующем привале у нас будет еще один привал. Расскажу, что делать в случае нападений кабанов и кровосов. Куда стрелять, маленькие гейфхаки и так далее. Прием. Да, прием. Наша основная. шагом прием где-то когда в зону вернется наверное возле моста будет да девятьсот прием денег могу подкинуть или что прием бесплатно с бандитов Как обманчиво, птички поют спокойно как прием. <свят> Прям по курсу к по стрельба, по-моему, прием. понял, кто же Раз, прямо по-моему. Баштелеба перед прямо по курсу у нас нет. Сзади нас, сзади нас. Я не слышу, не слышу прием. Значит, у меня слух обманывает. Как, как будет прием у меня еще просто есть парочка идей насчет бара прием вопрос не по теме Ты с правой стороны у нас это болото я так понимаю прием Сталкере смотреть называется Затон. Там, где затоплены хуторы и так далее, прием. Да, угу, понял, прием. Там, где э, в сталкере стоит этот корабль, как его черт возьми, называют. Забыл прием. Кадовск, прием. Не то было то есть, да, живет, да? А болото рядом с Рыжим Лесом, то есть восточный бар и еще правее туда должны быть болота, прием. Принято, прием. Понял, прием. Шками по сторонам, Бертин, прием. Место довольно нехорошее место. Прием за прием кустом. Вот здесь под деревцем, еще раз все разлеглись. Так, Надеюсь, так, так, аномалия, аномалия прием. Под деревом, по моему, вижу, аномалия. вижу, вижу. Аккуратно вот здесь вот все как-нибудь разбекся прием. Сейчас чуть-чуть бивусь из курса. Все живы. Да, в норме прием. Естественно, прием. Очень опасное место, прием. Могут быть кровососы. Собаки слева слышу прием. Огонь первыми не открывать. Не слышу, не вижу. Принял прием. Слышу собак. Прием, осторожно, прием. Да, да, слушай, блин. Ну все, просто, думаю, Отстал, не отстал, прием. Среди у вас метров 50 Богова на маленького Стали пошли обычным шагом прием. Внимание, у кого дозиметр есть прием И... лично если будет подниматься фронт, сообщай мне у меня почему-то сейчас ночью пропал дозиметр я не знаю куда он делся он просто исчез из таря давай, давай. перейти на теперь идешь давай прием стоп, группа Остался очень сложный участок, мы будем идти между кабанами. Прямо контакт перед нами. Сильный контакт перед нами, прием. На Все залегли, меняю маршрут. со свободой стреляют. Боюсь, волна, война за колхоз. Поменял чуть-чуть маршрут. Придется идти чуть-чуть подальше. Но будем заходить немножко не с той стороны, так что будем очень-очень на стрёме. Скоро привал. Буду объяснять пару вещей, которых до которых сам допер на личном опыте. Прием. Принято, прием. Принято, прием. Идем в полк маршрут уже. Да, прием. блин не, не взялся войд что на он у меня блять у меня 11 тысяч 12 тысяч б твою медь побежали прием аномалирует. то с фоном? Замыкающий, живой прием. Да, живой. У меня почему-то дозиметр фонит, как будто, блять, я не знаю. Какой вообще нормальный фон? разверну ребят понижается футбол по скачет скачет в районе 40 -х. порядку номеров рассчитай первый третий Второго не слышал прием, но я вижу второго перед собой. Похода радиация, радио накрылось. Поти, поти. Вижу вас, вас, пареньи. Да. Да, у нас будет маленький сейчас привальщик. Я как-то, честно говоря, не, с... не ожидал, что здесь будет фон. Ну, как что же я будет, не, не знаю, сейчас посмотрим. хорошее есть, смотрим, есть облечённый прием. Кровяное давление в норме. Облучение минимальное, приём, профтилогазы у всех нет. хорошие. Да, профтилогазы спасли, согласен. Тебя не слышно, ты не в рацию говоришь. Я? Я говорю в рацию. Добавил, я тебя не слышу, в разу. У нас какая основная волна? Напомнить. Основная наша второстепенная 323. Ну, я, я в основном говорю. Так я на второстепенные не слышите. А, Понял. Окей. прости Я говорю нормально противогазы хорошие спасли нас, но здесь вон все равно 13 надо уходить. Да. да мы правда, будем мы будем уходить. Уходить. Там, где стреляли, мы обошли место, да? Да. Простите, ребят, что вас здесь пришлось повести, но вас под пулю под пулеметный не хотел подставлять. Открытое место, но здесь э, обычно никого не бывает, потому что здесь пусто. Депарк, ты не извиняйся, ты веди. Запомню такое главное правило, ведущий. Проводник всегда прав. Да, да, да, всегда прав. Не обсуждается вообще. Спасибо, ребят. Принято прием. Не, на самом деле, первое правило от сталкера такое, сказал говно жрать, жрёшь, сказал бежать, бежишь. Я как настоящий сталкер скажу, так это и работает. Потому что тебе сейчас принимать надо решение в, в экстренных ситуациях. Да, на периодственность ответственность. И напоминай, прием. Да, сейчас. Одну минуту, ребята. Круговая оборона. Минута. Аккуратнее. Подходим к развилке со свободой. На занятой свободой. Это все и дело прием. Будем еще обходить. Будем давать большого круга мы на базу долго не зайдем прием прием. Иначе нас долг прием правильно абсолютно так внимание группа я сейчас могу вылететь вы проходите куда скажет ой а, и короче Тебя ждем не Да. Успеем. Так, меня сейчас бы, я так понял, не слышно мне продолжали. Да, вы меня ждете а, Я сто процентов зайду, я вас, естественно, не кину, но уйдете вот с этого нехорошего места. Наверно в квадратах повести, без запрещения. Да. Если вдруг что-то случится, запомни. Э, на базе долго заходить в левый отросток, там есть дырки в заборе, и до него быстрее всего добраться через ров. Прием. Принял прием. Вопрос, почему ты можешь вылететь? Прием. Э, у меня, я не знаю, у меня почему-то вот каждые два часа. Бывает вот такой, такие ниши. не шуми, каждые два часа игра вылетает, а могу, блин, 10 часов проиграть и ничего не будет. Мне сейчас просто начало загадить, поэтому предупреждаю на всякий случай. Провайдер, вот да, ну ты отлагал, потому что все хорошо. Прохи зоны зоны. Принято, прием. Собаки, Собаки спаю. Принято, прием, слышу их. Так, а вот и долг. А вот и холмик мой, по-моему. Прием. Прием. Осталось немножко, давайте, последний. последняя дистанция. Да, последний рывочек, грубо говоря. По дороге заходите. Так, э, ушли все с холма назад, вот сюда, ко мне. Все группой, кучкой, спинами, друг другу прижались. Прием. Заняли круговую оборону. Принято прием. Полностью. Так, все сидим так, а кто-то чилите мое направление. Прием. Я немножечко и немножечко чекнул. Так, на дороге патруль. Сейчас будем очень аккуратно обходить очень аккуратно и будьте очень настрнны, потому что дый бог не помнит где кабанный прием. Принято да, прием. Принято да, прием. Аккуратнее, здесь еще и надо меры рыбали. Понял тебя, прием. Сколько патрон человек насчитал? Прием. Два увидел, дальше не смог. Загай очень сильно туда приближаю. Прием. Принял, прием. Если начинают стрелять, стреляем в ответ, да? Нет. Уходим с линии огня, пытаемся, во всяком случае, прием на ссоры, особенно с хозяевами базы, ни к чему прием. Пригнулись все, прием. Опасное место. Стрельба. Кто? Панам, по пана, по по-моему, стрельба. Асим, Базу примерно прием. Так, я не знаю, где вы все лежите. Вы видите лес. Правильно? А, Рибов, да, если А мне по... Минус один, похоже. Ищите укрытие. Да, я сейчас им напишу так ребят надо расщаться по-моему у нас одного нету первый второй да. Да. 11 4 не вижу а, справа С лежит он просто пока на попадали по кому-то говорит напиши что мы свои напиши что мы свои Научить, стрелять, бля, научиться стрелять, блядь направляется к нам прием. Принято прием. Огонь не открываем, прием, да? Правильный прием. Так, ты их видишь? Я их вижу, шоу. они идут к нам. Пытаемся отползти прием. Они вооружены прием? я хлопаю по плечу.